У нас три видео. Первое видео занимает третье место. Же? Все, а ты забрал твой носок. Заколебал смотреть каждый день. Тут Гарри Поттер. Уходи отсюда, Тоби. Иди на свое место, Тоби. А если вам действительно нравится Гарри Поттер, то пожалуйста поставьте палец вверх и прокомментируйте, какие части и где вам что нравится. А ну, а мы продолжаем. Поехали! Второе видео занимает второе место. Мам, выключи песню, заколебала уже всё. Ой, ну да надо спать, надоели. Еще напишите в комментариях фэнтези и хоррор, и как раз узнаем, кто больше всего любит фэнтези или хоррор. Ну что, ладно, поехали! И мы продолжаем И третье видео занимает первое место. Ну что? все, мое видео подошло к концу. Надеюсь, вам не трудно поставить палец вверх и подписаться на канал. Пока!